Я второй раз посещаю курсы в учебном центре Мегастом. Хочу сразу же поблагодарить всех сотрудников центра, особенно Антона Викторовича Барышева, за профессиональное, очень индивидуальное отношение к каждому курсанту. К вам очень приятно приходить. У вас лекторы очень высокого уровня. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Сегодня я посетила курс Алены Барсовой «Правовая защита врача». Я получила исчерпывающие ответы на все вопросы. Нас научили правильно вести документацию. То, что обычно врачам не совсем понятно. Мы ведем документацию, но есть какие-то юридические тонкости. Плюс Алена научила нас не бояться многих вещей, которые мы боялись ранее. С точки зрения юридической, с точки зрения своей профессиональной, человеческой. Поэтому все абсолютно то, что мы сегодня прослушали, будем использовать на приеме. Следим за деятельностью Алены в социальных сетях. Ей желаем дальнейших успехов. Спасибо огромное.